Всем привет! Сегодня я готовила корейские пончики с корицей, вот такие они витые, очень красивые, самое главное, очень вкусные, тесто просто тает во рту, тесто дрожжевое, и я думаю, всем любителям выпечки из корицы такие пончики понравятся, как правило, у меня такие пончики разлетаются в течение дня. Приступаем к приготовлению теста. Более подробную рецептуру я в описании под видео оставлю. К яйцу я добавляю сахар, соль. Теплое молоко. Растопленное сливочное масло. И всыпаю туда дрожжи. Небольшими порциями всыпаем муку и вымешиваем тесто однородной эластичной консистенции, чтобы оно не прилипало к рукам. Сначала делаю это венчиком, а затем буду вымешивать руками. Я хорошо вымесила, оно однородное, не липнет к рукам. И теперь необходимо тесто поставить в теплое место. Я накрываю его пищевой пленкой, пакетом и отправляю в духовку при включенной лампочке. От лампочки будет сходить тепло. И за это время тесто подойдет, как правило, я даю тесто подойти 45 минут. Этого времени будет достаточно. Тесто подойдет и увеличится в объеме в несколько раз. Силиконовый коврик смазываю небольшим количеством растительного масла и перекладываю туда тесто. Оно уже очень хорошо поднялось. Смотрите, какое оно пышное. Сейчас его немного обминаем. Затем каждый кусочек теста я формирую в шарики. Желательно шарики накрывать пленкой, чтобы они не подсыхали. Чтобы тесто не заветрилось, я его накрываю пленкой. Далее каждый кусочек теста необходимо раскатать в жгут такую тоненькую колбаску, вот примерно 30 сантиметров длиной, и далее необходимо скрутить вот таким образом одна часть. Тесто мы скручиваем к себе, другая в противоположную сторону. Получаются вот такие витые линии. Мы поднимаем тесто, и оно усу само скручивается вот в такой вот, получается, крученный у нас будет кончик. Совершенно очень просто. Покажу еще раз раскатываем в колбаску и вот такими скручиваем еще движениями закручиваем тесто поднимаем тесто скручивается самостоятельно и концы защипываем чтобы они при прожарке ни в коем случае не расщепились готовые пончики я накрываю также пленочкой. Тесто накрываю пленкой и оставляю его минут на 20-25, для того, чтобы оно увеличилось в объеме. А пока приготовлю посыпку из сахара и корицы. Здесь у меня 4 столовые ложки сахара и корицы. добавлять по вкусу. Я ее как следует перемешаю. Добавлю еще немножечко. Пересыпаем сахарную посыпку в пакет, в котором будем обваливать пончики. В сковороду или сотейник наливаем достаточно много растительного масла, так, чтобы пончики в нем как следует хорошо со всех сторон обжарились. У меня диаметр сковороды 24 см, можно использовать сковороду, а можно использовать, как я и сказала, сотейник. Буду обжаривать по 3 штучки. Вот примерно так. Теперь масло даю нагреться. Проверяем при помощи корочки хлеба, или в данном случае у меня соломка на то, насколько прогрелось масло. Как видно, масло начало шипеть, значит, оно достаточно прогрелось. Сейчас по одному буду опускать туда пончики. Тесто невероятно нежное, они просто воздушные. Очень хорошо подошло тесто. И сейчас по одному я опускаю пончики буду обжаривать с двух сторон до готовности. Обжариваем на температуре ниже среднего, так, чтобы они прожарились, но ни в коем случае не сгорели. Готовые пончики выкладываю на тарелку. Застеленная салфетка для того, чтобы питались излишки масла. И обжариваю следующую партию. Еще совсем горячие пончики я опускаю в пакет с сахаром и корицей. Как следует и Вынимаю на блюдо. Девочки, это невероятно вкусно. Разлетается за считанные минуты. Смотрите, он такой красивый, прям кофейного цвета. Очень вкусный. Что пончики я свои пережарила Получилась достаточно большая тарелка Они безумно вкусные Смотрите, какие они Красивые, пышные Очень-очень вкусные Тесто прожарилось Воздушное, просто тает во рту Напишите в комментариях Любите ли вы выпечку С корицей нашей семьи очень любят на мой канал не забывайте нажимать на колокольчик так вы первыми узнаете о выходе моего нового видео но ну, а я с вами не прощаюсь мы увидимся в следующих видео и до новых встреч